Всем здравствуйте! С вами Ольга Арзуманян и компания «Идеальный маркетинг». Наша компания международная, официально зарегистрирована. Наша компания – это идеальная система для заработка, для заработка денег, улучшения своих жилищных условий. Можно в нашей компании и погасить ипотеку, и можно погасить все кредиты. И да мало ли куда людям нужны огромные суммы денег. Эта компания для идеальная компания для идеальных людей. Те люди, которые разбираются в маркетинге, те люди, которые которым нужны деньги еще вчера, они с удовольствием приходят в нашу компанию и зарабатывают. Наша компания, как я уже сказала, это официально зарегистрирована На главной странице сайта, как вы видите, я нахожусь, у нас есть наши официальные документы, где вы можете посмотреть наши документы о регистрации. Есть кнопочка проверить наши документы. Листая сайт, вы можете посмотреть нашу дорожную карту. На сегодняшний день у нас 5 маркетинг-планов. Наши площадки, которые можете ознакомиться, какие площадки есть, и когда стартовали эти площадки. На сегодняшний день у нас 5 маркетинг планов. Наша компания, вы всегда можете присоединиться в личный контакт, у нас есть администрации. администрацией, у нас есть официальные группы в ВК, в Телеграме и в Скайпе, есть пользовательское соглашение, оферта. Ну и начнем с того, что если вы не являетесь партнером нашей компании, вы прежде всего должны зарегистрироваться. Регистрация довольно-таки простая, как и в всех а, компаниях или проектах, но а, когда вы выставляете галочку ⁇ Согласно с регистрацией а, ⁇ перед вами открывается пользовательское соглашение, оферта. Я всем советую обязательно прочесть от начала до конца, а, и чтобы не было претензий никаких, ни к администрации, ни к, а, к вашей спонсору наша компания э, основана 23 сентября э, 21 года основатель и руководитель елена евсеенко э, э, что хочу сказать от нашей администрации а нашей администрации это честность прозрачность и платежеспособность что очень большая редкость сейчас в интернете и и вы зарегистрировались, вы зашли на свою почту, подтвердили почту, подтвердили регистрацию через свою почту. Почта должна быть только Google, на другие почты письма не приходят. Для того, чтобы зарегистрироваться в нашей компании, зарегистрируйте себе почту Google, а потом только проходите регистрацию. Ну и подтвердили авторизацию нужно пройти, и вы окажетесь вот в таком вот кабинете. Первое, что, ребята, это, конечно, Нужно а, пройти уроки по кабинету, как правильно а, заполнить свой профиль. А, вы должны обязательно а, прописать свой скайп, телеграм, указать страничку в ВК, а, прописать свой телефон. Для чего это нужно? А Для того, чтобы а, с вами, как со спонсором, ваши партнеры имели связь. Точно так и вы Являетесь, являетесь партнером своего спонсора, чтобы ваш спонсор имел связь с вами как с партнером. Наша компания это э, сетевой маркетинг. И э, сетевой маркетинг подразумевает общение с людьми. Чем больше вы будете общаться, тем больше будет расти ваша команда. И поэтому для общения обязательно нужны ваши данные. И в этом разделе... Есть такие прописать, нужно обязательно кошельки в этом же разделе. Пропишите Perfect Money, Pair кошелек. Если вы не будете работать с этими платежными системами, напишите 3 нуля и нажмите потом кнопочку сохранить, но прописывайте свои карты. Карты мы работаем со всеми картами Российской Федерации. Напишите, пожалуйста, номер телефона, куда привязана карта. И, конечно, на русском языке напишите, пожалуйста, название вашего банка. Загрузить аватар. Пожалуйста, наша администрация очень негативно относится к тем, у кого не загружено аватар. Ребята, обращаю ваше внимание. Пожалуйста, работать э, и видеть своего партнера, э, я считаю, что это э, более... Ну как достойно. Вы же идете работать в команду, не просто так. Идете в достойную компанию, где мы выставляем чеки, выставляем, сбрасываем скрины движения в команде. И вдруг будет светиться пустое окошко. Я считаю, что это нехорошо. В этом же разделе у нас есть такой раздел. Если вам не нравится пароль, вы всегда можете поменять свой пароль на новый пароль. Ну и следующее это... Разделы, конечно, «Уроки по кабинету». А как я уже сказала, что а, у нас есть здесь ролики «Как правильно заполнить профиль», а, «Пополнение, вывод и перевод денежных средств а, между партнерами». Обязательно просмотрите, как это правильно делать, как правильно пользоваться поисковым иком. Как правильно посмотреть всю свою структуру, просмотреть. Управление бронями. У Наш бизнес полностью управляем. И поэтому у нас на всех площадках выставляются брони. А на некоторых площадках у нас есть вообще двойные брони. Поэтому ролик обязателен к просмотру. Обязателен. Итак, следующий раздел – это «Финансы». В разделе «Финансы» у нас отображается, сколько у вас на балансе, сколько вы пополнили, сколько заработали и сколько вывели. В этом же разделе отображаются все ваши транзакции о кабинета. И следующий – это «Вывод». Также здесь отображаются полностью все ваши транзакции вывода. Перевод между партнерами. Справа вы видите, кому на какой логин и какая сумма и когда полностью все отображается. И отображается получение, от кого вы получали внутренний перевод. Какие есть у нас площадки? У нас площадки есть шикарные. Это площадка, начнем с того, что она первая у нас стоит, это площадка Fast Track площадка, она имеет два всего лишь стола. Первый стол, они независимые друг от друга, Это они просто отличаются входом и доходом. Первый это 750 рублей, а доход с каждого круга по полторы тысячи. Это 7500 и за один круг вы получаете 15000. Следующая площадка это идеал мини. Давайте я, наверное, вот так вот сделаю, чтобы было, наверное, профиль. И покажу вам, какие площадки есть. Вот так вот. Будет, наверное, удобнее, чтобы вы могли видеть. Итак, площадка Ideal M Mini. Эта площадка у нас самая моя любимая. Хоть на нее полторы тысячи стоит, а здесь нет, да ни на одной у нас площадке нет привязки к первому столу. У нас можно старт своего бизнеса делать с любого стола. И это, я считаю, что это очень круто, потому что... Да, можно вообще начинать со стола выплат. Я считаю, что это круто очень. Идеал М Макси это площадка вход на нее составляет 15 тысяч и зарабатываем мы здесь миллионы. А Площадка есть фабрика клонов. Вход здесь два, две площадочки небольшие. Можно с 1000 входить, можно с десяти тысяч. Доход не ограничен ничем. Будем разбирать маркетинг. И площадка социальная микромани. Эта площадка, вход на нее можно заходить с 500 рублей и доход ее, ну, с 500 рублей 5 тысяч. Я считаю, что уже неплохо с 500 рублей заработать за один круг 5000. В разделе партнеры отображаются все ваши партнеры на три уровня в глубину. И также отображается, находится ваша реферальная ссылка, где, где вы берете ее и что? И идете в социальные сети приглашать партнеров, развивать свой бизнес. Вот. Ну, Теперь я останавливаю показ экрана и переходим к слайдам. Самое главное преимущество нашего нашей компании. Наша компания, это, конечно, официально зарегистрирована. Она имеет регистрационный номер, а нет никакой абонентской платы ни на одной, ребята у нас площадки. Вход открыт, как я уже сказала, на любой площадке, в любой стол. Старт своего бизнеса можно делать с любого стола. Работаем с такими надежными платежными системами. Это как пайер-кошелек, Perfect Money, подключена касса free, и э, э, работаем со всеми банками Российской Федерации. И плюс есть внутренний перевод, что облегчает работу и партнеров, и команд, и нашей администрации. У нас на сегодняшний день э, 5 маркетинг-планов. Ну, как вы видите, что сегодня уже добавлен еще один Здесь, как я могу сказать, слайдик, да? вот который у нас в разработке. Старт будет этой площадки 23 сентября этого года, потому что нам исполняется ровно год, и мы должны это все-таки отметить. Сделать подарок нам, нам сделает подарок наша администрация для наших партнеров. И это будет очень круто. Очень-очень круто, ребята, поверьте мне. Итак, первая площадка у нас стартовала, как я уже говорила, мы стартовали с ней. Это называется Идеал M мини Она стартовала 23 сентября 2021 года. А вторая площадка стартовала 31 октября 2021 года. Это Микромани. Фабрика Клона стартовала 6 февраля 2022 года. Идеал M макси шикарная, крутая площадка с крутой заработками она стартовала 3 апреля 24 22 года фабрика клонов ой фастеры прошу прощения бег по кругу старт площадки состоялся 1 июня 22 года и конечно будет у нас старт новой площадке у подарок от администрации 23 сентября 2022 года. Еще раз я повторилась, но ну, ничего страшного. У нас вывод ежедневно, по нескольку раз в день. Нет у нас никаких абонентских плат, как я уже говорила. Нет никаких отчислений ни на администрацию, ни на развитие компании. Ничего все полностью развитие компании, все на плечах нашей администрации. Наша администрация точно так же, как и мы, имеем свой, свой, имеет свой кабинет, как и мы, и точно так же сидит, приглашает и точно так же развивает свой бизнес. И на свои заработанные деньги она развивает именно на свою компанию. Мы ей очень благодарны за то, что она создает, все сделала условия, полностью все условия для работы наших партнеров. Не было такого, ни одного нарекания в сторону администрации, уже почти за год не было и, наверное, никогда не будет, потому что она постоянно на связи, постоянно идут пополнения, она постоянно идет без конца, не было такого, такого, чтобы вывод задержался там на сутки, на сутки. Он по несколько раз делает а, а, вывод а, и в праздничные дни, и в выходные дни. Ну, в общем, у нашей администрации выходных нет. Вот. Поэтому, ребята, огромная благодарность нашей Елены а, Спасибо большое, Лена, огромное. Итак, а моя любимая площадка, которую я очень люблю, это а, мы стартовали с ней, это площадка «Идеал М». Нет, наверное, так. Идеал м а, мини Как вы видите, это на этой площадке 5 рабочих столов, а шестой стол – это полностью ваша зарплата, наша зарплата. И работая на этой площадке, ребят, вы можете за один круг... Всего лишь здесь на слайде сделан расчет 3 на 3, если у вас будет три личника. И у каждой вашей команды, у каждого партнера, если вы пойдете 3 на 3, вы заработаете. Сколько? 244 тысячи. Это шикарно. Всего лишь ваше одно бизнес-место. А вы у вас будут клоны. И поэтому ваши клоны – это тоже ваши бизнес-места тоже они будут приносить постоянно доход на каждой площадке, переходя из стола в стол каждый клон вам будет тоже приносить э, деньги. Итак, вход на эту площадку составляет, э, знаете, составляет э, 1500. И что характерно и что престижно у нас в компании, что у нас невозможно потерять свои денежные средства вложенные. У нас на каждой площадке или с первого партнера, или же со второго партнера, но у нас они возвращаются вам обратно на баланс для вывода. Поэтому риска у нас ноль. Первый партнер, когда только вы пригласили, он приходит к вам, становится на это место, этот, эти полторы тысячи идет в накопление. А вот второй партнер вам полторы эти тысячи возвращает на баланс для вывода. У нас деньги идут от партнера к партнеру, четко распределяется. И я вам докажу, что у нас нет никаких подводных камней. Третий партнер это дает, Переход во второй стол за 3000. И первый партнер закрыл свой первый стол, то есть он пригласил три партнера и приходит, становится на это место. Эти 3000 идут накопления. А вот второй партнер, когда приходит, а вам сразу 1000 на баланс для вывода, по 1000 получает ваши спонсоры. А, и как только сработала вторая линия, вы получили 3000. Как только сработала третья линия, вы получили 9000. Итак, третий партнер вам дает переход куда? Да, правильно, он дает переход за 6000 в третий стол. Первый партнер закрыл свой второй стол и приходит, становится на это место. В 6000 идет накопительный второй партнер. Второй партнер дает вам клона во второй стол за 3000, вы, он, ваш клон э, летит э, именно по вашей броне, куда вы выставите бронь. Вы можете выставить бронь партнеру первой линии, вы можете выставить второму, вы можете третьему помочь, а партнеру третьей линии помочь. Это уже ваше желание. И что получается? Получается, что 1000 рублей вы получаете на баланс для вывода, по 1000 получают ваши э, спонсоры. Сработала ваша вторая линия, вы получили 3000, сработала Третья линия вы получили 9000. Вот так вот, ребята. А вот третий партнер вам дает, что? Переход за 12000 четвертый стол. Первый партнер закрыл свой э, третий стол и приходит куда? Становится на это место. И деньги идут 12000 накопления. Второй партнер закрыл свой третий стол, приходит, становится на это место. И вы получаете, что? Семь тысяч на баланс для вывода, по две с половиной получают ваши спонсоры. А Сработала ваша вторая линия, вы получили семь пятьсот. Сработала третья линия, вы получили двадцать две А вот третий партнер, как только закрыл свой третий стол и пришел к вам, встал на это место, у вас сразу же сработал что? переход в следующий стол за двадцать четыре тысячи. Первый партнер приходит к вам, становится на пятый стол, в накопление идут 24 тысячи. Второй партнер вам дает клонов третий стол за 6 тысяч, плюс 2 тысячи идет в накопление. А 10 тысяч получаете вы и получает по 3 тысячи ваши спонсоры. Сработала ваша... Вторая линия вы получили 9. Сработала третья линия, вы 27 тысяч на баланс для вывода. Итого, ребята, посмотрите, с перв... со второго стола вы заработали 13 тысяч. С третьего 13 тысяч, с четвертого 37 тысяч, с пятого 46 тысяч. Почти 50 тысяч заработали, Ребят. Ну вот, честно скажите, где вы видели такие заработки? Да нигде, это только у нас. Третий партнер пришел, вам дает переход куда? За 50 тысяч ваш стол зарплатный. Итак, 24 и 24 эти вот два партнера дали. И плюс эти две тысячи, 50 тысяч. Вот они, все деньги идут. Четко распределяется по маркетингу среди партнеров. Первый партнер приходит. Вы получаете 35 на баланс для вывода. А за 15 у вас идет идеал М-Макси. Активируется крутущая площадка. Сейчас будем разбирать крутячая, с очень хорошими, крутыми миллионами заработками. Второй партнер вам дает 50 тысяч на баланс для вывода. И третий партнер дает вам опять 50 тысяч на баланс для вывода. Итого вы заработали 244 тысячи. Круто, очень круто. И я считаю, что очень, очень, очень круто. Итак, следующее это, как я уже сказала, а наша площадка, самая крутая, это Идеал М Макси. Люблю, честно сказать, люблю эти две площадки, мои самые любимые. Итак, можно, мы перешли из Идеал М Мини, но можно купить и за 15 тысяч, чтобы получить 2 миллиона почти 600 тысяч можно купить и со, своей, и со своего кошелька, а можно э, поработать хорошо на площадке мини и перейти сюда на эту площадку. Итак, первый стол, это э, приходит партнер к вам и у вас идет что? Накопление. Второй партнер, вам 5000 на баланс для вывода, а за 10 тысяч у нас фабрика клонов активируется вы будете активно работать со своими партнерами ваши клоны ваши партнеры тоже будут лететь их клоны сюда на фабрику клонов и вы будете активно продвигаться именно еще а помимо того что вы имеете здесь два вида заработка это реферальное вознаграждение и плюс по маркетингу так вы еще третий у вас на этой площадке открывается доход это именно по фабрике клонов Итак, третий партнер вам дает переход за 30 тысяч во второй стол. Первый партнер закрывает свой первый стол и приходит становится на это место накопления. А второй партнер, он у вас будет всегда на каждом столе приносить доход. Первый и, и третий дают переходы в следующие столы, а вот а второй партнер, он у вас будет все время приносить деньги на баланс для вывода. Это 10 тысяч на баланс для вывода, по 10 получает ваши спонсоры. А сработала ваша вторая линия, вы получили 30. Сработала третья, вы получили 90. Итак, 130 тысяч только с этого одного стола. И плюс 5, 135. Два стола только прошли. Третий дал переход за 60 тысяч третий стол. Закрыл свой первый стол первый партнер и идет, закрыл свой второй стол первый партнер, и деньги 60 тысяч идут в накопление. А пришел к вам второй партнер это клон и летит во второй стол за 30 тысяч плюс. 10 тысяч на баланс, по 10 получают ваши спонсоры. Сработала ваша вторая линия, это 30 тысяч на баланс. Сработала третья линия, 90 тысяч на баланс для вывода. Третий партнер вам дает переход за 120 тысяч в четвертый стол. Посмотрите, ребята. Вы на втором столе заработали 130, на третьем столе заработали 130, и на первом 5 это... Сто шестьдесят... Двести шестьдесят тысяч. Математик плохой с меня. 265 тысяч. Три стола. Вы всего лишь прошли три стола. Ну круто же, ну круто. Вот пойдемте и дальше. Здесь четвертый стол. Этот, который стоит 120 тысяч. Вы перешли с первого и третьего по 60 тысяч. Это 120. Первый партнер приходит, в накопление идет эти 120. А второй партнер... Как только встал сюда, вам 70 тысяч на баланс для вывода. По 25 получают ваши э, спонсоры. Сработала ваша вторая линия, вы 75 получили. Сработала третья линия, вы 225 получили. И того с этого только стола с четвертого вы заработали 370 тысяч. Круто, очень круто. Третий партнер пришел, а вы перешли в пятый стол за 240 тысяч как только сюда становится здесь ребята не обязательно и не переживайте что вас обгонят будет обгон на этих двух площадках ничего страшного здесь нет Ни, даже за это не переживайте Пусть обгоняет реферальные вознаграждения, вот эти вот все, вы будете получать. Не они, кому он станет, это он просто закроет место. Он даст переход другой на другой стол, но все вознаграждения вы будете получать, потому что это ваши, ваши партнеры и первой линии, и второй, и третий, Они привязка у нас реферальная есть. Пришел второй партнер, клон летит за 60 тысяч по вашей броне на третий стол. А как только э, э, вот 100 тысяч вы получили на баланс, по 30 тысяч получают ваши спонсоры. Сработала ваша вторая линия, вы получили 90. Сработала третья линия, вы получили 270. Итого, ребята, с одного только пятого стола, пол лимона, 460 тысяч. Пол лимона, только... С одного стола. Вы представляете? Кому сказать тут не поверит, когда не увидит слать своими глазами. Честное слово. Первый партнер пришел, стал на шестой стол. Вам 500 тысяч на баланс для вывода. Второй 500 на баланс для вывода. Третий 500 на баланс для вывода. Итого одно бизнес-место у вас заработало 2 миллиона 590 тысяч. Это... Ну, 2 миллиона 600 тысяч, ребята, это только одно ваше бизнес-место, только одно. А у вас ваши клоны тоже будут закрываться. И здесь у вас на слайде сделан расчет 3 на 3. Если только у вас три личника, и у каждого у вас будет три личника. Но у вас же не три личника будет. А вы представляете, какой будет идти переход? Какие будут здесь шикарные заработки. Итак, следующая площадочка – это у нас фаст трек. Как я уже говорила, что здесь два стола. Они совершенно идентичны, но и отличается единственное, что входом и доходом. А Первый стол – это 750 рублей вход, а второй стол – 7,5. Первый партнер приходит 750 на баланс для вывода. Второй партнер вам дает реинвест за вашим спонсором. Ваш реинвест летит, открывается у вас новый стол, и вы летите к своему спонсору. Точно так и к вам будут прилетать, остановиться ваши партнеры, их реинвесты. А третий партнер вам опять дает 750 рублей на баланс для вывода. Четвертый опять 700. рублей. Пятый опять реинвест идет за а, спонсором. А, шестой опять полторы и так до бесконечности. Сколько вы будете приглашать, столько вы будете и получать. Это линейно шахматный маркетинг. Две выплаты идут вам, одна идет спонсору. Это реинвест за спонсором. Две выплаты вам, одна идет а, спонсору так что здесь можно до бесконечности работать это точно так только единственное что семь с половиной и вы первый партнер приходит вам семь с половиной обратно на баланс для вывода вы вернули свои деньги а второй партнер это реинвест будет за спонсором третий партнер вам что семь с половиной опять Итак. Вы прошли всего лишь один круг, три партнера, у вас 15 тысяч. И так до бесконечности. До бесконечности. Здесь можно крутиться только э даже с одним партнером, который у вас будет э активный. Он пришел и э активировал, и стал на э это место. А вы у вас еще нет пока партнера. Он пригласил первого партнера, он приглашает второго, и его реинвест летит и закрывает ваш Реинвест сюда. Вы летите к своему спонсору. Он приглашает третьего и четвертого. Он получает 750 на баланс для вывода. А вот уже пятого. Реинвест его летит. Опять вам закрывает это место. Вы получаете 750. И так можно крутиться здесь до бесконечности. Но с... Я считаю, что эта площадка, ну, деньги нужны еще вчера, да? Вот пришли и быстро сели и начали приглашать. Да, здесь можно за сутки сделать 10 кругов, если вам деньги нужны еще вчера. И заработать шикарно. Следующая площадка – это наша площадочка, социальная площадка, и она называется Микромане. Здесь всего три стола, это два рабочих, а это стол выплат. Плюс она сделана в помощь нашей площадке «Идеал М-Мини». Потому что с первого места на третьем столе клон за полторы тысячи летит именно на «Идеал М-Мини». Эта площадка сделана в помощь нашим партнерам, у кого нет возможности зайти на полторы тысячи в Идеал М. И плюс еще помощь, если вы работаете и на Идеал М мини, и плюс на Идеал, и плюс, вернее, здесь на Микромани, то, ребята вы будете постоянно ваши, с этого места ваши клоны лететь, клоны ваших партнеров и вы будете активно продвигаться именно по идеалу М. Итак, первая площадочка, это первый стол, это всего лишь два партнера. Что они дают? Они просто дают переход за 1000 рублей во второй стол. А здесь приходит первый партнер, вам идет в накопление, второй партнер вам дает 1000 рублей на баланс для вывода. Третий партнер дает переход за 2000 на стол выплат. Первый партнер это за 500 рублей у вас открывается вот этот вот стол. Реинвест этого стола. И плюс за полторы тысячи идеал М летит ваш клон. У вас, если у вас там нет, то у вас открывается автоматом первый стол. А если вы уже там есть, то летит и становится ваш клон по, броне, по вашей броне. Второй партнер и третий партнер вам дают что? Вам дают по две тысячи по на баланс для вывода. Итого вы прошли за один круг всего лишь заработали 5000 с 500 рублей. Я считаю, что это очень хорошая э, зарплата. С 500 рублей заработать 5. Увеличить свой доход. Итак, следующая площадка. Это у нас Ой, фабрика клонов. Ладно. Фабрика клонов. Великолепная фабрика клонов. Здесь Значит, у нас здесь две площадки фабрики, у нас есть вход за 1000 рублей и есть вход за 10 тысяч. Конечно, а какой вход, такой и, естественно, доход. А здесь два семиместных стола, а третий стол это полностью ваша зарплата. Но никогда не забывайте, что у нас выставляются брони. И по вашим броням будут становиться все ваши клоны, все ваши реинвесты. В семиместных матрицах это что? В столах плечи идут куда? Плечи идут вышестоящему спонсору. Как вы там не ругаетесь, как вы там не скандальте. Но это не нами придумано, это придумано. Не знаю кем, что в семиместных столах эти идут плечи идут вышестоящему спонсору. Итак, первый партнер, когда приходит, вы выставляете брони первую и вторую бронь. Первый партнер пришел к вам, стал на это место. А когда становится ваш второй партнер, это может быть или ваш, или партнер вашего первого партнера. А реинвест летит, становится по вашей броне сюда. Итак, вы двумя партнерами закрыли три места. Третий партнер вам дает а, накопление тысячу. Четвертый дает вам тысячу на баланс для вывода. Пятый партнер вам дают переходы за две во второй стол. Здесь первый. Второй. Здесь нет реинвеста. Третий в накопление. Четвертый. В накопление. Пятый. 2000 на баланс для вывода. Шестой. Это в накопление. И плюс дают переход за 6000 в этот стол. Третий. Ну а здесь. Первый партнер. Второй партнер. Третий партнер. Ваш клон летит на первый стол. И вы получаете 5000. Точно так. Четвертый, пятый и шестой. По пять тысяч с каждого на баланс для вывода. И плюс по, за тысячу, по тысяче уклоны ваши летят на первый стол. Это уже ваши, ваши проблемы, ваши желания, куда вы будете выставлять. То ли под свои реинвесты, то ли вы будете двигать команду то ли вы будете выставлять ну, под своих партнеров. Это уже ваше дело. Это уже вы решаете своей команды, как по какой стратегии вы будете работать на этой площадке. И следующий это 10 тысяч вход. А первый партнер приходит вам, второй партнер приходит, ваш реинвест идет по вашей броне. А третий партнер вам дает... 10 тысяч накопления, четвертый партнер вам 10 тысяч на баланс для вывода, пятый а, идут 10 тысяч, идет на активацию второго стола у вас автоматом открывается, первый партнер, второй партнер, третий партнер, четвертый партнер, пятый партнер вам... Дает 20 тысяч на баланс для вывода. Шестой партнер вам дает переход автоматом за 60 тысяч в третий стол. Первый партнер, второй партнер, третий партнер, четвертый партнер, пятый и шестой. Плечи, как всегда, идут именно вышестоящему спонсору. А это полностью нижний ряд. Это только ваша зарплата. Вам за 10 клонов летят первый стол. Ваши клоны по 50 тысяч у вас идут на баланс для вывода. Итак, сколько вы здесь заработали? Вы здесь заработали 23 тысячи с тысячи рублей. А здесь с 10 тысяч вы заработали 230 тысяч. Ну, ничего, и нормально. Вот такая вот у нас фабрика клонов. Что хочу сказать я по поводу нашей компании. Наша компания приглашает всех желающих зарабатывать огромные деньги зарабатывать а, в, в официальной э, компании, которая э, официально зарегистрирована, которая международная, которая а, вам дает... А, да и вообще модно очень работать именно а, в официальных компаниях, где а, теперь не модно бегать по проектам, а модно вести свой бизнес годами. Годами. А, поэтому, ребята, те, которые еще не присоединились к нашей компанию, я добро пожаловать в команду. Наша команда дружная, ждет вас. С вами была Ольга Арзуманяна и компания «Идеальный маркетинг».